13 способов продлить жизнь. 1. Читайте вверх тормашками. Ставьте перед своим мозгом нетривиальные задачи. Разгадывайте кроссворды, учите стихи. Доказано, что среди людей умственного труда смертность ниже в 4 раза. 2. Не ссорьтесь с семьей. Старайтесь регулярно общаться с родственниками. Пребывание рядом с кровными родственниками нормализует давление, а также помогает бороться с дурными привычками. Третий. Женитесь. Исследования показали, что женатые мужчины живут на три года дольше, чем холостяки. Четвертый. Избавьтесь от будильника, особенно если он звонит громко, а также от чайника со свистком, таймера и прочих резких нарушителей тишины. Внезапный громкий звук повышает риск сердечного приступа у людей с высоким кровяным давлением. Пятый. Добавляйте помидоры в бутерброды. Если в ежедневный рацион ввести немного томатов, риск сердечно-сосудистых заболеваний снизится на 30%, так как они богаты калием. 6. Ешьте хлебные корки. В них содержится в 8 раз больше противоракового антиоксиданта, прониллезина, чем во всей буханке. 7. Игнорируйте общественное мнение. Вы проживете дольше, если не будете переживать о том, что про вас думают окружающие. Восьмой. Заведите домашнего питомца. Как доказывают эксперименты ученых, владельцы собак и кошек меньше подвержены стрессам, к тому же у них более низкое кровяное давление. Девятый. Полюбите шоколад, желательно с незначительным содержанием сахара и высоким процентом какао. Люди, которые употребляют шоколад в умеренных количествах, живут дольше тех, кто любит конфеты. В чистом шоколаде содержатся полифенолы которые предотвращают развитие рака и сердечных заболеваний. 10. Учитесь. Начните изучать язык. Овладейте игрой на музыкальном инструменте. Многие долгожители, переступившие столетний рубеж, говорят, что обязаны этим новому страстному увлечению, которое просто-напросто отвлекло их от мыслей о смерти. Одиннадцатый. Слушайте приятную музыку. Это может снижать кровяное давление и расслабляет мышцы. Двенадцатый. Дружите с солнцем. Если вы избегаете его лучей, чтобы предохраняться от рака кожи, не забывайте принимать витамин D. Он снижает риск диабета и помогает бороться с депрессией, которая, как известно, запускает механизмы многих смертельных заболеваний. 13. Займитесь танцами. Ну, а самый полезный для долголетия танец – это сальси. Ну, как вам советую? Какие пункты вам больше по душе? А с чем вы не согласны? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.